Мы были с рода заложниками такой дихотомии, иногда искусственно навязанной разделения российской оппозиции на те, кто внутри и те, кто снаружи, хотя на самом деле цели были обозначены общие. да, Просто кто-то это делал значит, внутри страны, кто-то не имел такой возможности делать за рубежом. И, в общем-то, мне кажется, достаточно деструктивную функцию вот эта дихотомия выполняла определенное количество времени. Я считаю, что привлекрованное положение форума, если можно так сказать, определяется, конечно, тем, что мы в эмиграции, а тем, что нами, многими здесь присутствующими, еще в 2016 году были сформулированы те принципы, те идеологические установки, которые стали доминирующими сейчас в российской оппозиции. Мы с самого начала выступали против имперского пути развития российского. Мы с самого начала очень жестко декларировали принадлежность Крыма Украине, и заявляли, что все оккупированные территории, включая территории Грузии и Молдовы, должны быть возвращены их истинным владельцам, скажем так. Эта позиция многими считалась непрактичной, кто-то ее называл маргинальной. Тем не менее, сегодня мы видим, что если мы посмотрим на так идеологическую платформу, на программу основных оппозиционных групп, в общем-то, все в этой точке сошлись. Я считаю, что большая заслуга форума Свободной России заключается именно в этом. В том, что мы стояли у истоков вот этой идеологической, идеологического нарратива, вот этой парадигмы, которая определяет значит, движение мысли российской оппозиции. При этом, мне кажется, неправильно и неконструктивно использовать это для того, чтобы всем ходить и напоминать, что мы были против аннексии Крыма, а вы там сомневались. Я вижу в этом серьезные перспективы, связанные с тем, что у нас есть сейчас появилась база для объединения, пусть это будет не организационное объединение, но идеологического сближения и выработки совместной концепции и совместного продукта, который мы сможем предъявлять западному миру. Вот сейчас Дмитрий… Значит, рассказывал. Мы недавно вот были и с Евгением, и с Дмитрием в, значит, в Брюсселе, там были представители команды Навального, Люба, Соболь, Милов. Но, в общем-то, мы говорили об одном и том же. И я вижу в этом большой сдвиг вперед, потому что вот те значит, пункты, которые нас разделяли, в общем-то, они в какой-то части, наверное, присутствуют. Но, вот с моей точки зрения, в очень важных моментах, в общем-то, вот это разногласие ушло. Поэтому привилегированность, так опять же кавычу, это она заключается ровно в этом. И как справедливо сказал Дмитрий сейчас, что наша задача, вот это как бы идеологическое в некотором смысле единство и сближение позиций, использовать для того, чтобы месседж российской оппозиции был более слышен на Западе. Вот давний спор идет про вину и ответственность коллективную, и сегодня у нас целую дискуссию мы для этого придумали, потому что тема очень насущная. Если говорить об ответственности русских, россиян за войну, которую развязала их наша страна в Украине, то она, конечно, присутствует. Иван, я... я сразу уточню. Да. Я вот именно конкретно сегмент российской оппозиции беру. Потому сегмент что российской оппозиции, вот, да. Максим Резник напомнил, что он стоял у истоков ОГФ. Наверное, многие здесь и не помнят, что такое Объединенный Градский фронт, хотя есть люди, которые были в ОГФ с самого начала. Это май 2005 года. Фактически это появление несистемной российской оппозиции. Манифест, который подписало несколько общественных деятелей, мне это было 24 года, Значит, там звучали революционные идеи, такие как, например, что власть в России на выборах не сменится. Или что в России устанавливается диктатура, которая станет фашистской диктатурой, но ну, и мы уже тогда говорили о том, что в скором времени это неизбежно приведет к внешнеполитической агрессии. И э, тогда, кстати, на там, основных каналах пропагандистских существовал бан с 2004 года, то есть нас просто не замечали. А вот э, наши коллеги по российской оппозиции куражились, глумились, значит, и основная критика и основное в общем, давление оно было именно со стороны коллег по оппозиции, так называемых. Они устраивали пикеты за то, что мы делали вне идеологической коалиции. Мы приглашали людей левых взглядов, мы приглашали правых людей э, людей правых взглядов, для того, чтобы вот в момент, пока еще путинская диктатура не окрепла, вот воспользуйтесь возможностью для того, чтобы как-то ситуацию изменить. Потом были марши несогласных 2007 года. Это первые жесткие разгоны на Пушкинской площади. То есть, к сожалению, если я бы не стал там показывать пальцем и говорить, что вот вы это поняли позже, а мы раньше. Но одна из проблем, конечно, что путинский режим всегда очень умело играл на разногласиях очень умело давил на разные точки. Кстати, самый показательный момент, такой свежий, это, помните, выступление на Болотной. Наверное, пик общественного подъема вот за все 22 года путинизма, огромные митинги, причем никто из нас даже не мог предсказать близко те масштабы волнений, которые происходили. Что начинает делать власть? Первое. Внутрь протеста начинает внедрять троянских коней, начиная с Ксюши Собчак, которая выходит на сцену и говорит, на власть надо влиять, ее не надо менять. И дает подачку в виде регистрации партии. Вот сейчас будем регистрировать партии. И весь вот этот, кстати, это пример, когда очень удачно работала вся, вся оппозиция. Мы очень хорошо взаимодействовали с правыми и с левыми в организации всех вот этих больших акций. И с этого момента, как только дается вот эта подачка, значит начинают работать с разными группами внутри оппозиции, кого-то начинают арестовывать, прихватывать, начинается болотное дело. Весь оппозиционный вот этот импульс, вся вот эта энергия, которая вызрела к концу 2011 года, рассыпается в разные стороны. Из солидарности образуются четыре партии, все начинают ходить своими флагами, все начинают конкурировать. То же самое происходит на правом фланге, то же самое происходит на левом. В результате вот это классический древний римский принцип «дивида и разделяя властвуй, он работал всегда во время путинизма. А российская оппозиция, как бараны, с разбегу на эти грабли наступали. И это продолжается, в общем-то, по сей день. Да? Вот, я, вот единственное, что я могу сказать, то, что я говорил в своем первом выступлении, что 24 февраля, вот эта новая фаза да, в военной агрессии, похоже, вот у меня такое ощущение возникает, оно, в общем, подвело под эту черту. Потому что все стало настолько черно-белое, что вот эти игры и попытки там прыгать в вот этой серой зоне, они, в общем, уже как бы ну, просто для всех очевидно, что это означает. Когда мы с Гарри Кимовичем в 2016 году сидели и думали о критериях, по которым мы будем пускать на, на форум свободной России людей, первый критерий был это параметр аннексии Крыма. То есть, Поэтому я сразу нашим коллегам сказал по Открытой России, извините, Маша обороны быть не может. Вот мы, Я сразу вас предупреждаю, потому что всем рады, но вот есть определенное количество, которых мы просто не допускаем. Мы были, так скажем так, маргинализированы. Не только другими людьми по оппозиции, но и э, российскими либеральными медиа. Обратите внимание, Форум свободной России является самой большой, самой представительной площадкой российской оппозиции, которая проводит мероприятие 7 лет. На нашем мероприятии ни разу не было, допустим, такого издания, как «Медуза». Они ни разу не приехали сюда. Здесь были там, депутаты Бундестага, замминистр, Министр Латвии прилетел на самолете на Конгресс свободной России. А «Медуза» не приехала. Здесь нет телеканала «Дождь». И не было никогда. Здесь нет, не знаю, «Новые газеты» появились, а я не знаю, у меня нет ответа «Почему». Потому что либеральный обком определил нас как группу маргиналов. В этом смысле мы как бы наоборот всегда находились под ударом у той части, что вы слишком радикальны, и ваша позиция отталкивает там 85% граждан России. Но ну, окей. Вот она и ошибка. Вот она ошибка. Борьба за граждан России, которые поддерживают Путина, сдерживают Совершенно верно. Я эти вещи озвучил, потому что если вы пытаетесь перевернуть эти 85%, в итоге вы не получите 85%, потому что Кургинян с Соловьем вас все равно перебьют, пропаганда вас передавит. Но со стороны этих 15 к вам будут вопросы, потому что когда вы боретесь с диктатурой, это должна быть абсолютно принципиальная такая, ну как бы сахаровская позиция, вот да? мы на этом стоим.